Апартамент с одной спальней. Комплекс Арим. Четвертый этаж. Это зал. Двуспальный диван. Диван раскладывается. В зале есть кондиционер. Телевизор. Есть интернет. Обеденный стол. Зона кухни. Микроволнол печь, чайник, холодильник, электрическая плита, вытяжка. И с посудом. Из зала выход на балкон. Апартамент очень просторный. 55 квадратов. Легко умещает 4 гости. Сейчас зайдем в спальню. То есть коридорчик. Кстати, стиральная машина. бойлер, Горячая вода. И идем в спальню спальная кровать большой шкаф зеркальный в спальне тоже есть кондиционер и спальня выход на балкон водильная доска утюг сушилка. С балкона видно бассейн. И еще раз зайдем в ванную комнату. ванная комната. Душевая кабина. очень уютный апартамент находится на четвертом этаже И еще раз посмотрим вид с балкона балкон очень большой балкон такой просторный очень уютно